Всем в лайф, это Born to Win. Выехали в кемпинг Нева. Ребята приехали за мной на работу и нам ехать сколько минут 15, наверное, да, до самого кемпинга очень удобно. До конца мы не знаем, когда будет мероприятие, сегодня или завтра. Но если завтра, можно даже остаться. Я поеду на работу в воскресенье прямо оттуда. Это очень близко. уже было несколько машин сейчас готовим пока после нас никто не приезжал вот на улице очень тепло а, расставляемся мы долго готовили декорации Доброе утро, проснулись мы в кемпинге Нева, вчера был отличный вечер, познакомились с ребятами, потом покажем обязательно их бус, они буквально за неделю там что-то и до этого мероприятия, я хотела пока рассказать, как у нас вообще строится утро, как выглядит вен в обычное реально вот наше утро, то есть вчера ложились, все было у нас в порядок, но стоило нам раздеться. И, соответственно, вот такой вот сразу бардак из-за того, что настрое трое, а места мало. Что я думаю, куплю красивую коробку сюда, либо из дерева, либо какую-то плетеную. Нужно подобрать по размеру а там, где Сева сидит, потому что ноги у него не свисают, она не будет никому мешать. И мы хотим туда вещи прямо класть. Разделись, положили утром, взяли, достали, потому что ну, такое настроение портит конечно. У нас вот осенью здесь многовато проводов, потому что просто не лежат. На кемпинге мы подключены к 220, поэтому вчера порядка четырех часов они у нас на максимуме работали, чтобы прогреть полностью кровати, потому что до этого неделю автобус стоял и конечно он сыреет, это никак не избежать. Ну и пришли мы уже в общем натопленный. Сейчас топим постоянно, то есть как включаем фен он так у нас постоянно и работает на минимуме сейчас очень тепло в питере и мы поэтому спали даже вот у нас все открыто конечно когда похолоднее мы уже не открываем либо открываем поменьше сейчас прям на максимум все раскрыто Да, накормят на фестивале тебя и едой, напоят. Супер. Прекрасный шоу. Все, как новое. Наступил вечер, давайте же посмотрим, чем занимаются в кемпинге Нева. Чайок, чаёк. варите? Да. Или глинтвейн? Вот я тоже самое спросил. Всё, вы чай. Расскажите о себе. Я приехал на красной летучей мыши, пожирающих людей. Это вот как-то? Да, Она, кстати, сейчас очень прикольно светится. На чем? А у нас оранжевый микробус синего цвета. Тест лаборатория на коронавирус. Как вас найти в инстаграме? Оранжевый микробус. Привет. Привет. Расскажи про свой проект. А, про свой проект. Купил а... желтую машину. Понравился цвет, понравилось а, воспоминания с детства были об этих машинках. А... Еле нашел, но нашел, купил. И, ну, это в крови у каждого, наверное, венлайфера упрямление э, путешествовать и создать какой-то маленький внутренний мир. Сейчас уже, когда в последний раз ездили в Карелию, э, грубо говоря, в грузовом фургоне, нам, мы точно поняли, что мы нам не хватает уюта домашнего, э, что пережили уже эти спартанские условия э, и решили обуютиться, сделать комфортно, чтобы там действительно как это обычно бывает ты приезжаешь место классное отдыхать природа свежий воздух все хорошо но не хватает комфорта в том плане не помыться руки там помыть там и все остальное этого не хватает и поэтому на второй третий день уже хочется домой помыться и все остальное поэтому мы внесли корректировки восстановили душ раковину чтобы уехать, так уехать, и было комфортно, не хотелось возвращаться в каменные джунгли. Банально, стандартно. Как пришли к этому? Именно к постройке фото. А была первая поездка в Норвегию, совершенно спонтанно. Сидели, выпивали чай, и решили, они поехали на нам на Поехали на легковой машине. И насмотрелись там. И решили построить. Да, все. Где-то мысль закралась. Где-то года-два еще ездили на легковых автомобилях. Вот, палатки. Вот. И все потом. Повезло. Я в автосалон заж... Мы приехали выбирать машину. Стояла грузопассажирская. То есть вот эта половина уже была сделана. Сиденье. Четыре сиденья стояло. Была перегородка, а там дальше... А, голый кузов. Ну, соответственно, два сиденья убрали, перегородку сломали, спальник постелили, и получился автодом. Mm -hmm. да. Да. Ну, вы уже много проехали. Вот, сто тысяч. Okay.